Слишком мало. Вот так вот. Угу. Да, Ну давай попробуй. Сейчас кому начнешь писать, увидишь, много ты взял краски. Подожди. Угу. Угу. Так, замечательно. У -у -у. Так, так, так. Нет, нет, нет, близко очень. Вот. Угу. Я залеживаю. Спасибо. Хорошо, хорошо. Угу. Посмелее, посмелее. Не бойся пера, не бойся кляксы. Если она будет, это мне. случится. Настоящим пером еще сложнее писать. А, мы уже не пишем пером. Осталось одно название. Железный пер. пока мы Смотри, вот точку здесь поставим сначала, а вот здесь. Видишь? Через одну вишь. Вот идет линия вторая и третья. Мы с этой точки будем выходить вот сюда. Смотри. Чтобы между вот этой чертой и этой было промежуточек. Видишь? Потом вот такой красивый. Угу. Давай. Все заняты уроками. Что застряла Застряла. Вот так Может, видишь, видишь? Ты... Вот так? Ну, Красивая, Или вот, такая? вот такая Вот очень красивая. Вот, иди туда, учителя попроси. Учителя попроси. Молодец. Идеально почти. Теперь красивую волну. Пониже можно. Давай, пониже. следующий раз пониже волну. Нет, я не знаю. один раз. Давай, смахай. Угу. Так, ты опять пюре неправильно. Нет, не, не повторяем. Один раз провела и оторвалась и ушла от нее. Все. Угу. Так. Так. Уверенно, ритмично. Угу. Так, да, пошли посмотрим. Вот. Нравится? Красивее почему? Подожди. Конечно, красивее. Намного красивее. Потому что немножко ее. Изящная нога. Ты дописывай эту. Потом я тебе показываю, смотри, еще есть одна. 50, 50. Смотри, видишь? Смотри, так же самое все. И здесь, смотри, делаем вот такую петельку. Эх, милая тема угу. Чтобы у тебя была уверенная такая. черта, понимаешь, они а как ниточка будут. Есть нет, пока Еще. Молодец. Все. Итак. Итак. Смотри. Буква А. Смотри внимательно на мою руку и на перьях. Я внимательно смотрю. Надо только посмотри. Вот теперь смотрю на Смотри. Точку поставила здесь. Видишь? Одна черта. Вторая. Третья. Через одну. Видишь? Заметила? Сфотографировала глазками своими. Теперь смотри. Берем. И очень изящно ее соединяем. Так. видишь да, Что у нее? Что у нее немножко вот так стоит? Пробуй. Можешь маленькие точечки поставить. Для начала. Потом эти точечки ставить Не надо. Молодец. Ой, Я научилась, научилась. писать. Надо. Все замечательно. Да? А, ну, Можно чуть-чуть волн. Так. Да, все, молодец. Угу. Только смотри, еще один элемент такой красивый есть. Делает букву очень изящной. Сейчас я тебе ее покажу. На креточки поставили. Здесь ты делаешь завиточек. Ведешь, ведешь, ведешь. И вот тут раз, вот сюда, смотри. Заметила необычную штуку? У вот здесь вот у буквы А есть промежуточек. Да, да. Вот ты меня поняла. Молодец. Пониже, пониже. Волну пониже. Вот. Отлично. Все, продолжай. Вот такая буква А должна быть и никакая. Ладно. Вот. Все так же, да? Я сломаю, поняла. ноша у нее такая же. Сколько идет у нее вот этот вот раз, залиточечек. Угу. Так, ну, ну, ну, можно и так. Очень необычная буква получилась. Старайся. Обязательно больше мне больше Вот эта хоть и у нас толстенькая, но она очень красивая. А вот эта вот... Но это тоже неплохая. вот, а вот, ну, вот у этой высоковато волна. Ну, да. да, сейчас подойду. Ну, да. подойду. да, обязательно. Итак, смотри, еще вот такая разновидность есть. Так же самое, да? То самое. Только там есть вот такой. Красивый зарез Дальше. Доводим до конца. Видишь, я до конца uh -huh. довела. Я вот здесь завиток не делаю сюда. Я вот так вот делаю. Первый... Uh -huh. uh -huh. А, да, Какая uh -huh. красавица. Давай, пробуй. Это красивая буква, мне а. очень нравится. А. Вот это. это буква красивая. Я да, вообще, вот, вот это мне больше. нравится. Вот, вот, вот, это. Вот, вот это и вот это, да? А вот здесь вот. мне нравится из всех вот, вот это вот. Так, итак, следующий. Рисала сложно пером писать? Не так, конечно, сложно. Не просто 같아서... кляксы получились. Ну, вроде не видно особо клякса. Красиво зато, да? Ну, yeah, блин. Лучше, чем просто ручкой. Ага. Uh -huh. Вот смотрите, клякса. <denken noise> exactly. -а -а. Красиво. <Kick Lady> Я закончила По другу, по другу, Анна, да. Так, мы перелесла через две клеточки, через одну чашу очень, через две, между ними должно быть две клеточки для кухонки. Thank <laughs> you.